Меня Тилье Нотканок, агентство Горящих Путевок Тур Банжур. При выборе очень часто наши клиенты спрашивают, какая же кухня, специфика, особенности страны. Поэтому я предлагаю начать э, о, наш день с завтрака с итальянского кофе, вот такого вот вкусного по утру. И что же может быть лучше? Только кофе по разным городам Италии. Поэтому я предлагаю отправиться. В экскурсионный тур были 20 июля по стоимости 399 евро с авиаперелетом и частично включенными экскурсиями. И можно выпить вкусный кофе в таких городах, как Венеция, Флоренция, Милан и сан марина в обед я предлагаю окунуться в настоящую испанскую сиесту. Покушать вкусно и выпить такого вот освежающего, прохладного, со свежими фруктами сангрии. Вот. И по-настоящему отдохнуть от такой жары самого солнцепёка. Испании летом и почувствовать себя настоящим испанцем. А сделать это я предлагаю отправившись 17 августа за 474 евро в отель Калелла Парк с питанием завтрак, ужин отель три звезды 17 августа. Вот. Ну а на ужин я предлагаю отправиться в гостеприимную Грузию и покушать, конечно же, такое хачапури по аджарски, настоящие и окунуться в атмосферу. Грузии на сто 100%. Вот. И сделать это можно 12 августа в отеле в Меркури по стоимости 390 долларов с человека. Путешествуйте, пробуйте на вкус разные страны, отдыхайте с огромным удовольствием. Елена Цыганок, агентство горящих путевок Турбанжур в Киеве, в Белой Церкви.